Слова древних, сделал дело, гуляй смело, но если не сделал, то иди делай, что ты встал-то?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 Таким, например, как Вальхейм, и не только. Ну, а мы, конечно же, начинаем. Так, надо бы подкрепиться перед очередной вылазкой, иначе я откину свои копытца, чтобы мне поесть. Давай посмотрим, что у нас тут бог послал. Ага, морковочка, так, отличненько, грибочки... И медочек. Обычная пища обычного викинга. На данный момент я прожил в игре более 100 дней. Подумал, что надо двигаться дальше. Да, победил я уже босса древнего в прошлом своем видосе. Если ты еще не видел, то, пожалуйста, переходи по ссылочке в плейлист. Все в описании. Ты найдешь... Там в плейлисте гораздо больше информации по этой игре и не только Ну и так как у меня возникли планы теперь на убийство 3-го, 4 и дальше боссов Я решил все-таки потихонечку начать строить себе совершенно другую а, базу Ну и пойдем я тебе продемонстрирую, где находится моя другая а, база На этой базе, естественно, я пока делать больше ничего не буду Но ну, по возможности будет настроение, что-нибудь построим а пока давай перейдем с тобой совершенно в другую мою а, базу, портальчик у меня уже здесь налажен Та-дам, ну что ж, добро пожаловать в мою новую базу, а точнее на ее зачаточный вариант Пока что я здесь еще особо ничего не построил. Просто крышу над головой, для того, чтобы меня дождичек не мочил, для того, чтобы меня море, океан не смывал в дальние дали. Давайте покажу сейчас, что у меня здесь имеется. Ну, во-первых, вот этот мой курятник, да, это временное жилище, в котором я буду пребывать, пока мы будем заниматься э, строительством. Тут у меня кроваточка, портальчик сразу же стоит, да. И вот здесь вот у нас выход э, вот к вот такому вот костерочку, для того, чтобы пожарить что-нибудь. И что просто в морозные ночи не замерзли мои пятки, пока я буду спать на этой кроватке. <смех> не замерзнут пятки, пока я сплю в этой кроватке. Блин, какой-то рэпчик получается. Ну и хрен бы с ним. Так, ну что ж, поехали дальше. Посмотрим, какие у нас здесь перспективы. Как ты, наверное, уже знаешь, для путешествий я себе построил дракар. Который вот там вот у нас на горизонте красуется Да, на нем я могу теперь путешествовать и, и перевозить гораздо большие объемы различной продукции Сделал я, значит, себе железную кирочку а, Прокачал ее до, а, вроде бы, третьего у меня теперь уровня же, Да, до третьего уровня И теперь более-менее себя уверенно чувствую при добыче каких-нибудь полезных ископаемых Бегает у меня тут оленяша на моем острове Я его специально не трогаю В надежде на то, что он будет моим, знаете, таким эксклюзивным животным на этом моем форт-посте, который будет украшать, да, может, быть, может сказать, будет мой идол, так сказать, на ногах, живой идол, а, для того, чтобы показывать его туристам. Разве, какие туристы могут быть здесь, ребятки, в этой глуши, кроме как гоблинов с одной стороны, а, грейдворфов с другой, и плюс третий каких-нибудь ползучих гадов или же драугеров. Специально выбрал интересное расположение своего будущего замка. Вот здесь он, он будет у меня располагаться между трех биомов. Пойдем покажу, о чем я сейчас говорю. Вот в той стороне, если ты видишь, да, там находится биом под названием а, равнина. А, близко туда я заходить не стану, потому что все мы знаем, что на равнинах очень жесткие типы обитают, которые способны нас вынести просто-напросто за одну тычку. А так как видите, в какой я сейчас броне хожу, рисковать я не буду. Да, я боюсь, друзья, комариков, которые там обитают, поэтому я пока что здесь постою. Да. Начал я, значит, проектировку своего глобального большого моста, который будет вести у нас именно сразу же вот на материк, вот сюда вот А почему именно в черный лес? Да потому что в черном лесу у нас поспокойнее, чем в остальных других биомах Не стал я пока делать на равнины На равнины я такой же примерно мост сделаю немножечко попозже Пока что мне и такого варианта будет достаточно Да, вот строим мы здесь мост специально, чтобы можно было выходить и рубить лес Заниматься здесь каким-нибудь хозяйством Еще один олень здорово Олени пока не трогаю, потому что мясом я обеспечен, я всегда в любой момент могу себе надыбать э, места, сколько мне нужно. Да, вот здесь, скорее всего, будут какие-нибудь сельскохозяйственные работы, сделаю какие-нибудь огороды, буду что-нибудь выращивать. Да, это я, ребята, о планах о своих рассказываю, что у нас будет э, в процессе. Ох, тут даже есть у нас, ну-ка давай посмотрим. Тут даже пещера Тролля у нас здесь есть, что ли? Ничего себе! Вот это да, у меня какой то эксклюзивный здесь гость будет по соседству жить. Тук-тук, есть кто дома? Нет? Что, может проверим, кто у нас там в доме живет? Тук-тук, Василий Иванович, вы дома? Пойдем, зайдем, проверим. Пещера Тролля. Василий Иванович, здравствуйте! Я к вам тут со счетами пришел. Вы за свет, за газ давно платили? Василий Иванович, алло! За свет, за газ, говорю, давно платили? Так, ой, ё-моё, Василий Диван еще не в духе Ладно, я попозже зайду, хорошо Не стоит троллить старого тролля Пускай отдыхает себе в своей берлоге Как же я жду тот момент, когда же наконец-таки Разрабы сделают нормальную возможность Что, вот, например, при погоне за тобой Из пещеры, эти монстры, они выходили все таки наружу, они жались там В своих домах, пока что такого функционала нет Но, конечно же, хотелось бы, чтобы э, Добавили, ну что ж, пойдем еще, Я тебе покажу, что у меня здесь есть Чтоб ты убедился, а вот там, кстати, у нас Видно а вдалеке есть, кто там так сильно замочил А, скелеты, кстати, враждуют у нас с грейдворфами Поэтому они бьются друг с дружкой Да, вот там вот, кстати, из кустов Можем наблюдать сейчас постройки гоблинов Вот они у нас близко Все-таки я, ребята, не, не осмелюсь подходить, да Потому что, ну, вы сами знаете, кто такие гоблины Да, вот там, видите, костер у них дальше большой горит Все там, короче, есть Блин, хорош, что уже шумит здесь скелетон, а без тебя тошно, меня сейчас спалят, то моей заднице хана Да, ребятки, пока что мы э, смотрим из кустов на это все это дело Да, вот там у нас живут ребятушки-гоблины Которым мы наведаемся в ближайшем будущем в гости Да, поздоровимся, познакомимся, естественно Ну и также тут недалеко, как ты видишь, расположился болотный биом Очень хорошее место, потому что здесь всегда мы будем обеспечены О, ребятки, смотрите, идут нам драугры Сейчас мы сведем их здесь, как вот с этими вот типами, да Но они, по-моему, уже свели, смотри-ка Ой-ой-ой, ребятушки подошли, смотри, с одного удара пенька просто-напросто откинула. но я, как говорится, не из робкого десятка, меня так просто а, не взять, а ну иди сюда, давай биться будем, ух, ни хрена себе у него удар, ты только посмотри, я сразу же отлетел, битва с драукрами может показаться сейчас достаточно непростой, да, с моим обмундированием, поэтому я этим парням сейчас просто преподам урок, а, накормив их своей мощной кувалдой, да что ж ты будешь делать, ты смотри, а? Не-не-не, ребят, не, это определенно пока что не мой уровень, мне только что вдарили один разочек и у меня просто аж в глазах потемнело, давай-ка мы с тобой сейчас перекусим, наверное, что-нибудь, ребят, я же ничего не сделал, алло, я только одному по зубам из вас дал, но это, я думаю, не критично, давай попробуем их так расстрелять, ну-ка иди сюда, ну-ка, смотри-ка, блин, косой, Ха -ха. что же такой косой-то, а, что-то я сегодня каши мало, походу, ел. Действительно, друзья, мало каши я ел. Привел сюда врага уже практически к стенам своего замка. А ну иди сюда! Ты их что, засал что ли? Иди сюда, знаю я вас, все вот такие сыкуны. А ну давай биться! О, ни хрена себе он пробивает. Это все из-за того, что у меня мало сейчас здоровья. Мне надо бы поесть как следует. И тогда у меня будут дела идти гораздо лучше. Блин, да что ж такое? Ты что ко мне привязал? Наглый паразит-то такой, а? Сейчас, сейчас, подожди, наберусь я сил, наберусь я энергии. И мы с тобой поговорим здесь по душам. А ну иди сюда, получай-ка, раз удар. Блин, да что ж какой? они какие-то такие жесткие, эти драугры стали. Мне кажется, раньше они были немножечко послабее. Ну что ж, вот так вот мы и живем здесь по соседству. С одной стороны у нас болотный биом, здесь у нас черный лес. Ой-ой-ой, ребят, вас вот, что-то много здесь, А, хорош. Главное, оленя моего не трогайте. Олени, Степашку не трогайте моего, пускай останется. Мы с ним еще тут поживем. А ну пошел отсюда, негодяй. Так, отлично, с этими типами мы разобрались. Самое главное, что мне нужно взять, это, конечно же, заготовить себе немножечко еды. А то что-то у меня совсем уже еды не осталось. Банки тоже возьмем. И противоядие, кстати говоря, тоже нужно взять. Без противоядия просто-напросто в болотах делать а, нечего. Где-то у меня здесь валялись бутылочки. Возьмем 4 штучки. Я думаю, этого будет а, достаточно. Ну и, конечно же, пойдем сейчас немножко приготовим еды. Приготовим мы немножечко себе покушать. А, морковный супчик в количестве... Ох, целых 8 штук надо приготовить. Таким образом, из меня шеф-повар скоро получится. Да-да-да, смотри, сколько я уже приготовил. Пойдем-ка сейчас мы с тобой на болото. И посмотрим где у нас там находится крипты золота? Для этого мне понадобится ключ. Ключ у меня с собой всегда. Отличненько. Пока что у меня хранилище здесь в виде вот разбросанных рандомно сундуков. Вот здесь под моим зданием. Пока что я ничего лучшего придумать не смог. Пока этим, как говорится, довольствуемся. Ну что ж, пойдем прогуляемся. Вроде бы все у меня починено, ключ у меня на месте. Ну и, конечно же, продолжаю давать мини-советы по прохождению, да, по правильному, как говорится, выживанию. Перед тем, как зайти на болото, не стесняйся, сразу же принимаем медовуху антидот. Эта медовушка у нас варится на котелке, на котором я недавно готовил еду. И также запихивается потом в бочечку. Так, я не понял, кто-то в меня со спины, по-моему, заходит. Эй, ты, негодяй какой, смотри-ка на него, а. Вот это негодяй, ну-ка, получай, негодяй. Так, еще и скелетон ему помогает. Слизень. Против слизни хорошо работает вот эта вот кувалда. Она просто их выносит. Два удара и все Слизень был и слизня а, Нет, я не понял, друзья Что-то какой-то скудный биом у нас получается Где крипты с железом? Это моя самая основная цель Где репта? Куда девали ее, а? Смотрите, какая интересная картина Кусок черного леса затесался в болотах Эй, ребят, хорош, вы что тут забыли, а? А ну пошли отсюда Я, как говорится, вас не звал, идите нафиг отсюда Вот, отлично, всех расшатал, один остался Итак, в своем путешествии по болотам Я набрел вот на такую вот халупу то ли это какой-то домик ведьмы из Майнкрафта, то ли что ли. Давай сейчас мы с тобой проверим. Да что ж такое, не попал я. Попал ровно в дырку, которая тут была. Я хочу залезть наверх и посмотреть, что здесь можно полезного найти в этом бога забытом, богом забытом месте. Может быть какие-то сундучки тут мне кто-нибудь оставил. Нет? Ни хрена, похоже, мне никто ничего не оставил. Хотя вот это что такое? Это лестница у нас. Это лестница у нас, да, но ничего тут такого больше интересного нет. Короче, это халупа ничем нас не порадовало. Также в поисках я в своих наткнулся вот на такое вот изваяние. И тут нам встретился элитный драугер, у которого я вам так скажу, что рука очень хорошо набита, чтобы давать мне поморда... Ой -ой -ой, по морда... Ой-ой-ой, ни хрена себе. По-моему, кто-то в меня еще и настреливает сзади, да? По-моему, у него поддержка. И сколько там звезд тут у этого типа? У него, по крайней мере, ни одной звезды нет. Это уже очень хорошо. Постараемся сейчас запутать этого типа Ну что ж, иди сюда Иди давай сюда, ну-ка отведай-ка моего молоточка Блин, этот молоточек, по-моему, вообще ему по боку А ну-ка, на зубочек Блин, элитный драугер, конечно, такое себе интересное явление У него достаточно много ХП И каким-то вот таким вот топориком, как у меня Достаточно сложно его вырубить из равновесия Блин, ну вот там типок еще настреливают Мне тоже не нравятся вот эти драугеры-лучники У них очень жесткий пробивной урон Хорошо, хоть у них не так много хп, как у элитных драугров. Блин, если я убил несколько драугров, оттуда может вылезти более-менее страшный драугер из этой крепости. Поэтому нужно быть очень осторожным. Вот сейчас, например, вылез еще один лучник, он пока меня не заметил. Ну ладно, пока мы этим моментом воспользуемся, не будем лезть на рожон, а просто-напросто пойдем дальше. Наша задача совсем другая здесь. Мы ищем сейчас крипты. Мы ищем сейчас какие-то интересные всякие вещи, но никак не ищем приключений на свою задницу, которыми тоже, между прочим, не обойтись. Давай посмотрим, что в этой хижине у нас имеется. Эта хижина выглядит более-менее внушительно, надеюсь, в ней что-то у нас... Да, найдется интересного вот Так, что у нас тут такое? Подожди, я заметил Похоже, да, здесь есть сундучок Сундучок с перьями, сундучок с кремниевыми стрелами Не очень-то серьезно Я думал, что-нибудь получше здесь найду Ну-ка, давай, а внутрь зайдем Есть что-нибудь внутри этой хижины? По крайней мере, здесь есть крыша над головой И здесь можно будет, в случае чего, отдохнуть даже Да, если мы разведем костер Но все мы знаем, что костер э, в биоме болот Такое себе занятие э, Что он есть, что его нет Его тут всегда будет тушить Постоянно идущий здесь дождик. Ладненько что ж, принято понято, Идем дальше и продолжаем исследовать биом. Э, в надежде, что у нас все-таки получится сегодня найти э, и репу, и хотя бы одну какую-нибудь крипту. Ну, крипт реально здесь нет. И очень далеко я уже пробежал. Ни хренашечки. Смотрите, ребят, сколько я пробежал уже. Да, ни хренашечки, ни одной крипты здесь я не нашел. Это болото, как говорится, слишком пустое. Ну, наконец-то! Капец, я столько, ребят, прошел. И только вот, только сейчас попалась мне первая крипта. Я так понимаю, что здесь болото немножко побогаче разнообразными ингредиентами. Возможно, в районе этой крипты мне и удастся найти где-нибудь также семена репы. Сейчас я здесь пошастаю повнимательнее и поищу. Давайте сразу же ее откроем. Да, открывайся, домик. И кон конкретно поставим меточку на все это дело, что здесь у нас находится крипта. Крипт. Чтобы сразу же понимать. Да, вот тут, кстати, очень много крипт. Одну из которых я разведал. Разведал, да, уже вот здесь. Но здесь, ребят, что хорошо? Почему это? Почему здесь хорошо? Потому что здесь узкое место. И будет очень хорошо вывозить потом железо именно к воде. Так, ну что ж, давай побегаем. Пусть и в темноте. Но мы сейчас, ребят, побегаем, поищем здесь. Нам нужно еще репу найти, как минимум. За мной продолжают двигаться драугры. Они пытаются мне что-то рассказать. Что здесь, типа, находиться нехорошо. И у одного, смотрите, получается мне пробить. Ну-ка иди сюда, и не такие гнули, ломали два Драугра, сразу же, как говорится, на месте просто-напросто полегло Ё-моё, друзья, похоже, я так встряну таким, таким, ой-ой-ой, ещё и этот тип привязался Так, все, срочно, ребят, микстурка, микстурочка нам срочно сейчас нужна Срочно, еда да побольше, да, как следует надо поесть Ой, да тут еще и скелетики привязались, а ну-ка давай разгонять всю это шалупонь Там у нас, надеюсь, не лучник стоит, нет, не лучник если я не лучник, то уже хорошо Давайте-ка сейчас разгоним всю эту э, шалупонь Блин, все-таки жесткие у них удары, да, у этих типов Блин, не ввязывался давно я в драку, особенно с драуграми И у меня плюс всякие различные нехорошие сейчас эффекты на мне Типа очень сильно я страдаю, у меня сейчас просажено просто выносливость Один ударчик, отлично Пошел он отсюда, вонючка Хорошо, что у меня, ребятки, э, баф на, на, на то, что я режу просто-напросто дамаг себе от этой вони мне просто-напросто легче живет. Да откуда вас берут, ребятки? Еще и скелетон подбежал. Ну-ка, иди сюда, сейчас я тебе расскажу, как надо здесь жить. Так, продолжаем ряд исследовать. Нашел я еще одну халупу. Вот на таких вот, смотрите, а, сваях она здесь стоит. Я даже не знал, что здесь такое разнообразие различных домов на болотах. Ну-ка, давай проверим, что у нас здесь есть. Вот эту, кстати, халупку можно было интересным образом использовать под свою какую-нибудь хибарку. Туда, блин, мне не пройти. Там, по-моему, есть что-то, да? Там, по-моему, внутри у нас стоит какой-то стол. Ну-ка, дай-ка я посмотрю. Так, встаем сюда, вижу стол. По идее, может быть, где-то здесь затесался какой-нибудь сундучок. Давай-ка посмотрим повнимательней. Нет, сундучка я не вижу, но задумка интересная. Я бы, наверное, здесь все-таки построил бы какой-нибудь а, небольшой мини постик для дальнейшего существования. А так здесь больше ничего нет в этом месте. Ну что ж, продолжаем дальше рыскать. Черт, я тут, ребят, перед передрягу попал. Тут за мной один дух, два драугра. Нужно срочно эту тему всю решать Каким-нибудь образом, потому что мне они просто Жизни сейчас не дадут, так, давай, залазим на дом Ой-ой-ой, попадаю я Похоже, нельзя, ребят, ни, ни в коем случае Здесь попадать, так, давай сейчас мы Сначала драуграф расшатаем, да что ж ты Будешь делать, вот это удара Вот это взрыв, ни в коем случае нельзя Нарываться, нужно экономить сейчас мне ХПшечку, убегаем Всеми возможными силами, убегаем Как можем, да, нас тормозит Все тут, все, что можно, нас тормозит еще этот дух, у духа, кстати, неплохо получается мне валять. Используем банку, иначе я просто-напросто откисну. Еще, кстати, один драугр ему помогает. Иди сюда! Ой-ой-ой, и... два духа, да ну! Вы издеваетесь? Хорош! Откуда вас столько вообще налетело? Ребят, ситуация серьезная очень. Пробуем, удираем сейчас. Возможно, мне как-то удастся, смотрите, во во вот оно, вот оно, мое спасение. Мне как-то должно получиться сейчас, да, давайте попробуем скрыться вот здесь вот. Ах, мое спасение, друзья, сейчас мы немножко переведем дыхание, я здесь немножко восстановлюсь в этих склепах, и мы выйдем, сразимся с этими духами, офигеть, друзья, просто-напросто сейчас я присел, вы сами все видели, меня жестко прессовали, давай мы с тобой просто сейчас передохнем немножечко, переведем дух, ну что, поборемся, давай, поборемся, опа, удары какие жесткие, а, смотри-ка, так, драга, иди отсюда, блин, смотри, какие у них жесткие удары. С этими типами только, наверное, из разговаривать на языке силы надо. Давай побегаем. Так, давай-ка мы с тобой постреляем сейчас. Есть такое дело. Стрел-то у меня точно на вас двоих хватит. Давай мы будем придерживаться старой тактики. О, есть один такой. Блин, смотри, как всекает, а жестко. Смотри, как он жестко мне всекает. А если молотом попробовать долбануть? Молотом, кстати, не так сильно отнимает, как хотелось бы. Ну, давай тогда будем сейчас его каруселить. Только таким образом мне можно сейчас пока что от него отбиваться. Очень жесткий дамаг от него прилетает мне в касочку. Так, ну-ка иди сюда. Все, ударил, на-ка. Попал я по нему, хоть нет? Такая тактика, тоже как вариант. Ударил, отошел. Да, сейчас получилось его выбить из равновесия. И два, удара. Ой-ой-ой-ой-ой, банка. Нельзя банку применять. Все, осторожничаем. чем. друзья. Нужно срочно банку мне употребить, иначе я откисну. Иначе, друзья, я откисну. Мне ни в коем случае нельзя откисать. Я, наверное, сейчас зайду вот сюда тогда. Вот это попал, так попал, я что-то давно так не попадал жестко а, в такие передряги, а сейчас, как видишь, получилось. Так, ладно, давай еще один раз баночку примем, благо банки у меня хорошие с собой я взял. Так, кто тут нас хлюпает? Здесь, по-моему, тоже небезопасно становится, а? Смотри, здесь у нас густини всякие ползают, а ну иди сюда. Так, это мы типа сразу же расшатали, блин, плохо, чтобы фонари побили я тут. Темно, не видно ни хрена Так, ну-ка давай выходим, теперь пришло время точно наказать этого парня Как же они меня задолбали, иди сюда, иди сюда, маленький негодяй Ну-ка иди сюда, опа, есть, блокировал, ну все, теперь ты точно труп Фух, разобрались мы с этими типами Итак, 110-й день моего выживания У нас на болотах светает, наконец-таки получше будет видно мои приключения О, а там Один, смотри, нас караой, здорово, отец! Не хочет он со мной разговаривать. Тут вот сколько я не играю, он никогда не хочет со мной нормально поговорить по-мужски. Я бы у него спросил, что и как. ой ой ой ой, -ой. не мешает. А этот типок не желает разговаривать с сыном. Папка вообще охренел, по ходу дела. Мы уже нашли несколько крипт. Открываем их периодически. Да, вот уже третья крипта. Вот, пожалуйста, еще одну крипту мы нашли. Как же хорошо под антидотом мне ходить. Мне не страшно ничего, и вам здесь сейчас не жить. Так, что-то какие-то дикие рифмы у меня просто рождаются иногда. Так, ну что, открывайся уже, дверка, и давай-ка мы еще запечатлим этот момент, да, крипта еще одна. Также на этих болотах очень много вот таких вот гейзеров. Да, это очень хорошо, если бы я здесь надумал размещать какую-нибудь свою базу. Но, возможно, среди этих гейзеров я найду злополучную Эту самую репку, которую я давным-давно уже ищу Вот это я, друзья, не знаю Продолжаем искать О, беспомощный, смотрите, как зарылся И ничегошечки не может-то а он сделать Ты что там делаешь внизу? Я тут наверху, давай выходи Ох, он, похоже, подмогу под, под, подозвал Ну-ка, если я долбану, ну ка вот так вот Получится ли вашу уш уш ушатать вас или нет? Ну-ка Да, эти, кстати, фриты они очень быстро расшатываются С помощью вот такого одного удара можно быстренько в суртлинге, да, и фриты. Да, ну больно от них прилетает иногда. Блин, смотрите, что делается с той стороны. На меня сразу же агрится с этой стороны. О, а вот эту штучку я бы забрал. Эх, промок же я сегодня в путешествиях по болотам. Не получилось у нас сегодня найти задуманное. А конкретно я не смог все-таки найти семена репы. Но, возможно, как-нибудь за кадром я это сделаю. И у нас по появится новый ресурс для совершенно новых э блюд. Но, тем не менее, сегодня мы нашли до достаточно много... Крипт с железом И конечно же будем разрабатывать все это дело В ближайшее время Ну что ж, а на сегодня это пока что вся информация Касательно контентика по Вальхейму Что ты думаешь по поводу моего выживания Напиши пожалуйста в комментариях Я тебе конечно же отвечу Также пиши мне, предлагай, какие бы ты еще игры хотел Увидеть на моем канале И мы с тобой также это все дело обсудим Ну что ж, продолжай играть только в самые крутые топовые игры Приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся И услышимся, продолжение конечно же Следует